хотел бы затронуть достаточно интересную тему, это изменение закона БАСАГА, который вступит в конце апреля 2017 года. Почему данную тему, считаю, достаточно интересной? По двум причинам. Первая причина, это изменение коснуться огромного количества автолюбителей. А второе, это достаточно плохое рассмотрение данной темы в средствах массовой информации. Изначально, изначально, страховые выплаты, они на самом деле осуществляют в денежной форме, Данная система существовала вот до внесения этих изменений в закон об ОСАГО и вступления в законную силу. Выглядело это так. В случае ДТП потерпевший обращается в компанию либо свою, либо в компанию виновника, предоставляет определенный пакет документов, предоставляет автотранспортное средство для выявления повреждений. И, соответственно, принятие решений по выплате, по размеру выплаты денежных средств. После 20 дней человеку выплачивались деньги, либо в кассе, либо на расчетный счет потерпевшего. И таким образом выглядело все у убытков. Сейчас это будет выглядеть немножко по-другому. То есть, сейчас все выплаты будут осуществляться на в виде восстановительного ремонта транспортного средства ну, с соблюдением той же самой процедуры то есть также человек предоставляет пакет документов предоставляет автотранспортное средство для э, расчета по единой методике необходимых э, перечислений денег в станцию техобслуживания для осуществления восстановительного ремонта э, данная тема данное изменения они в принципе назрели достаточно давно то есть э, Почему государство приняло решение сделать выплаты в натуральной форме? Дело в том, что по 9 месяцам 2016 года нестраховые выплаты автоюристам составили порядка 25 миллиардов рублей, что является даже большей суммой, нежели было заплачено тем же автоюристам за полный 2015 год. Данная деятельность автоюристов, она получила такие масштабы, что в некоторых регионах, которые в страховой сфере называют токсичными, деятельность страховых компаний, она стала не просто убыточной, она стала сверхубыточной. Соответственно, компании, очень многие компании либо сократили, либо прекратили свою деятельность в данных регионах. В принципе, Эту информацию можно увидеть на роликах в Ютубе, в том же Челябинске, да, в Краснодаре, где огромные толпы людей стоят под офисами, создают списки, списки теряются, там постоянные драки, разборки и так далее и тому подобное. Соответственно, чтобы эту ситуацию немножко изменить, чтобы исключить такую прослойку, как автоюристы, из принятия решения по выплате денег именно размера, выплаты и правильности грубого расчета, государство приняло решение об э, принятии именно вот такой формы восстановительного ремонта транспортного средства. Какие плюсы вижу в данном законе, плюсов достаточно много. Там. Сами изменения они рассмотрены, подготовлены достаточно неплохо, то есть много интересного. Ну, начнем с того, что в случае ДТП, потерпевший обращается в свою компанию, либо к компанию виновника, получает направление в станцию технического обслуживания, с которой заключен у страховщика договор на осуществление данного вида деятельности. Основным критерием станции обслуживания по закону является соблюдение единых методиков, разработанных Центробанком. В единых методиках предусмотрена цена запчастей и цена восстановительного ремонта. А, какие плюсы? Плюс заключается в том, что законом определенные сроки, то есть а, после предоставления в станцию техобслуживания а, ремонт должен осуществляться в течение 30 дней. А в случае не осуществления ремонта в течение 30 дней предусмотрено два а, Две, две возможных выхода из ситуации. Первое, это по соглашению между сторонами, потерпевшим страховой компании из того увеличить срок, либо компания страховщика платит определенную пеню 0,5% от просрочки за каждый день. Также законом предусмотрено, что осуществляться ремонт будет на станциях не далее 50 километров от места ДТП или места проживания человека. Значит, следующая компания, значит, СТО и страховщик дают гарантию на данный вид ремонта, то есть 6 месяцев это минимум, а на кузовные и связанные с ними красочные работы 12 месяцев. Также предусматривается, что машины не старше двух лет будут осуществлять свой ремонт в дилерских центрах. Вот по этому пункту встает достаточно интересный вопрос. А если гарантийный срок 3 года, соответственно выдавая направление в любой другой иной сервисный центр, то сама гарантия она получается сгорает. И еще камень преткновения, как его называют в РЦА, по дилерским центрам, это наличие оригинальных запчастей, которыми осуществляют ремонт дилерские центры. Всегда ли они есть в наличии. Соответственно, достаточно ли срок для того, чтобы дилерский центр заказал запчасти, выявил скрытый ремонт, выявил скрытые повреждения. То есть здесь вот как бы отчасти это камень преткновения по дилерским центрам. Конечно, большой плюс в том, что закон изменения предусматривает, что в расчет не берутся запчасти бывшего потребления, а берутся только новые запчасти. Но есть формулировка о том, что если необходимо применение узлов и деталей, предусмотрено единой методикой. То есть для восстановления ремонта необходимо заменить узел или определенные детали. То есть это не априори применение новых запчастей. Но это большой плюс. Дело в том, что даже страховщики говорят, что сознательно идут на увеличение, грубо говоря, затрат на восстановительный ремонт для того, чтобы выдавить с рынка автоюристов, для того, чтобы навести определенный порядок. Также считаю, Недостаточным в данных изменениях раскрытие вопроса о выявлении недостатков ремонта после его осуществления. То есть в законе не предусмотрено изменениях не предусмотрено урегулирование вопросов данного рода. То есть он практически нету даже речи, как, каким образом это будет урегулировано. Но я так полагаю, что специальный закон он должен был предусматривать определенный порядок урегулирования данных убытков, данных недостатков осуществленной работы. Также вижу, что вот неурегулированность данного вопроса о недостатках осуществленного ремонта именно качество, может, грубо говоря, вернуть освободившихся автовиристов в данную сферу для очередной, очередной, грубо говоря, профанации данных изменений. Поэтому необходимо каким-то образом на очередной сессии вот этот вопрос открыть и, как говорится, его закрыть принятием правильного решения для того, чтобы больше эти вопросы не возникали. Потом закон все-таки предполагает о том, что выплаты могут осуществляться в денежной форме. Все-таки страха выплаты могут. И предусмотрен определенный перечень да, тех случаев, когда есть возможность выплаты в денежном эквиваленте, как говорится, возмещения. Случаев их там достаточно немного, то есть это предполагается случаи смерти, в случае гибели транспортного средства, тяжкие средней тяжести телесных повреждений, если потерпевший является инвалидом и в заявлении на урегулирование убытков он указал форму именно выплаты денежных средств, страховой выплаты. Также если есть соглашение между страховщиком и потерпевшим и иные случаи выплаты денежных средств по закону по закону человеку предоставляется возможность выбора станции этих обслуживания но в рамках предложенных страховой компании если конечно по закону в изменениях предполагается что если станция этих обслуживания не соответствует требованиям необходимым для осуществление восстановительного ремонта, то есть не может осуществлять ремонт в отношении данной модели машины, либо данного года, то сам потерпевший может с согласия страховщика выбрать, страховую, выбрать станцию техобслуживания и обратиться в нее, получив направление и передав реквизиты для выплаты денег страховщику. То есть, как бы, сам порядок, он достаточно логичен, то есть, человек имеет право выбора и возможности выбора осуществления ремонта на определенном СТО. Также в законе предусмотрена, ну, если честно, достаточно абсурдная норма, да, по которой, если Центробанк выявляет два и более нарушений, связанных с возмещением в натуре, и то он может накладывать ограничения на осуществление восстановительного ремонта на, на год. То есть сама формулировка, она достаточно бредовая в плане чего, что огромные компании, да, у которых есть, грубо говоря, миллионы страхователей, и всего лишь два или более обращения. То есть, в принципе, как вариант в этой, сфере, в этой сфере может начаться, грубо говоря, саботаж автоюристами для того, чтобы заблокировать возможность страховым компаниям осуществлять возмещение, возмещение в виде восстановительного ремонта. То есть, как бы, прямая возможность влиять на ситуацию опять же и поставить ее в то же самое странное русло. Поэтому считаю, что в законе очень ну, предусмотрена система неплохо, но все-таки все есть те пробелы, которые меняют всю ситуацию ну, не кардинально, не до конца, не додуманно. Но надеюсь и верю, что все изменения, которые вступят, они будут апробированы. И они наконец-то в течение какого-то определенного времени, грубо говоря, утвердятся. Также хотелось бы еще сказать о том, что компания страховщик, компания «Страховщик» оно должно на своих сайтах в сети интернет предоставлять список тех СТО, с которыми конкретно они работают. С перечнем работ, которые осуществляются, с перечнем моделей, которые ремонтируются на определенных СТО. То есть, сам по себе изменения недостаточно интересны. Они меняют всю систему кардинально. Тем самым они фактически исключают из отношений страховщика и потерпевшего третьих лиц. То есть, здесь нету никакого денежного выражения, потому что компания взяла на себя обязательство выплатить деньги СТО, а данную работу выполнила. И на этом вроде бы как логический вопрос закрыт Но по факту, как это все будет выглядеть? По факту это мы узнаем тот момент, когда вступит в закон эти изменения в законную силу, так как имейте в виду что все, все договора, которые заключаются до момента вступления, на них распространяются те же самые нормы, которые существовали до вступления в законную силу. То есть, в урегулировании будет в денежной форме. Минусом, конечно, данных изменений, ну, либо плюсом, что исчезнет, так сказать, народный ремонт молотком и баллончиком краски. Поэтому негатив он все-таки будет в обществе, достаточно большой, потому что все, все перемены, которые у нас в обществе, они всегда связаны с таким негативом, потому что Нужно еще это все понять, грубо говоря, и переварить. Бояться этих изменений не надо, эти изменения, они логичны, они, грубо говоря, систему выправят, сделают ее на уровень европейский, потому что в Европе уже давным-давно нет выплаты в денежной форме, в основном предполагается именно ремонт, ремонт автотранспортных средств. В принципе, как обычному, обывателю, как обычному обывателю, я считаю эту вещь, именно восстановительный ремонт, он, это, это вещь более правильная, потому что я, например, не хочу искать СТО, не хочу его выбирать, я хочу приехать и забрать свою машину, которая будет отремонтирована. Но опять же, опять же минусы всего этого, они заключаются в том, что как можно проверить СТО на соблюдение единых методик, на соблюдение качества ремонта. Как это